Блядь. Кидай Я еще хуй не Кидай Кенарату! Ч ⁇ бля, кончи на его, бля? Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Кенарату! Всё, бля, урод ебаный, хоть банка У меня чё-то нету, хоть я тебе свою папку покажу, вырубай нас. Дубаёк, ебаный, валяй отсюда, сука, пока я тебя не забанил, урод ебочина. Какие ты ко мне придирайся, а? Зашли билет? то первый твой ебаный зашел, урод ебаный, бля. Ну а что ты сейчас ты мне туда пробудишься, блядь? Блядь, ну пиздец! Ты, блять, сейчас я, сука, это так оставлю, блядь. Ты конченный вообще в КР, больше не поймешь играть, нахуй не появишься, блядь. Да остановись, ну блин, ну хватит. Остановитесь! Все, извиняюсь, хорошо? Все, нахуй. Все, успокоился я. Все, извиняюсь. Окай, okay, извиняюсь. Okay, Твоя а маму. ты чё, конченый, там разорался, блядь? Гибрилла ебаная, блядь. Ты мою маму, сука, в глаза не видел, урод ебаный. И мать ты здесь не трогаешь, за то, что ты конченое едло. Это вообще никто не виноват. Хочешь, сука, мне это в лицо сказать, давай мы с тобой снесем. Ебланы, блядь, морально опущенные, Сука. Ты за себя, сука, отвечай, посмотри нахуй, у тебя а им, блядь, ты хуяришь, сука, всякую хуйню несёшь, блядь. Что уже с тобой случилось? Ты, сука, последи за этим пидорасом, блядь, Ч он творит, нахуй, на... смотри, как на его еблёк несет, блядь. Я сзади тебя. Гоу на нажар. Я тебе говорю гол на нажар блядь. Террористы, помощь нужна. Вот такие Балзво я хотел сказать, блядь, сказал тебе. После стройки, сука, скажи мне это, блядь, кто, долбоб, ебаный, блядь. Малыш Лебутина. Ты, ты в монитор нахуй, блядь, только ебашить умеешь, а так вообще ты чмо, блядь, кончено. Слышь, вочки, сколько тебе лет? 23 блять вс матом захуя ч беришь меня сука так на соревнованиях ничего не бесил блять тут нахуй сбестили бля какие-то нахуй вообще незнакомые блять хуй знает с кем люди да ладно ничего ты за